Автоматические раздвижные ворота По всей территории у нас видеонаблюдение Все в керамограните Все сделано по уму Бассейн с вот таким вот видом Вид уже ничего не перекроет За счет того, что там уклон местности Видите, там у нас полностью микрорайон Макаренко В центральном районе города Сочи Вот в таком вот исполнении В коттеджном поселке Италика Приветища, огромные друзья, дорогие мои, уважаемые телезрители Мы находимся на микрорайоне Донская на Донской Прям вот у такого леса, видите Там у нас внизу Течет река э, Сочи Также ее называют Сочинка В честь нее назван город Сочи Я нахожусь на Донской, как я уже сказал Здесь у нас вот такие вот дома Видите, один, второй Это у нас в стройке И, конечно же, один из готовых домов В общем, это Кукла, произведение искусства. Я иду вовнутрь, дабы вам показать, что же у нас здесь, и начать вас влюблять. И вы видите красоту неописуемую. Видите, какой классный дом под видеонаблюдений готовый он. И знаете, как он называется? Италика. Ну, не металлика, а италика. Это запомните, милые, уважаемые друзья. Смотрим теперь внимательно. Само собой, разумеется, видим у нас здесь Машины места на три машины места, парковочные места, далее здесь у нас автоматические раздвижные ворота, по всей территории у нас видеонаблюдение, все в керамограните, все сделано по уму, и я иду на территорию. Так, -с. домик красота, обратили внимание, нравится он вам? Мне он тоже нравится, домик двухэтажный. В любом уважающем себя классном загородном, хотел сказать, доме, но это не загородный дом, дом у нас находится в черте города на данном более того, это центральный район города Сочи. Это центр. К вашему вниманию, камин в любом уважающем себя доме должен быть. Камин. Вот такой вот камин. Вода. Здесь будет раковина. Канализация заведена. Да, естественно, вон она на канале. Видели дырочку. Камин. Здесь будете жарить шашлыки, кушать, готовить. И здесь у нас вот... Вот такая вот система ниппель. Тоже здесь кастрюлю, казан. И давай готовить кушать. Красота. Прежде чем, конечно же, зайти в дом, надо обойти сам дом. Идем. Такие тучки у нас хорошенькие. Красивая ухоженная территория. Везде по всему периметру у нас подсветочка, видеонаблюдение. Идем вокруг дома. И вы, конечно же, смотрите. Смотрите на сам дом, что нас окружает. Сзади у нас есть вот такой вот вход. Проход. Ох, эхо какой! Алюминиевые стеклопакеты. И, в общем... Газ-газовый котел, естественно, дом газифицирован. Сейчас мы в него зайдем. Давайте-ка посмотрим еще, что же у нас здесь ждет. Вот этот домик, который стоит, не обращайте внимания, его снесут, будет точно такой же. Здесь у нас это все уже выкуплено. И вот такой вот бассейн, бассейн с вот таким вот видом. Вид уже ничего не перекроет за счет того, что там уклон местности. Видите, там у нас полностью микрорайон Макаренко, с левой стороны туда пошел микрорайон КСЭМ. Здесь у нас заборчиком еще не догородили. Будет вот то же самое, чтобы не было видно соседа. У соседа вот там будет с той стороны тоже бассейн. Здесь у него заезд, но вы его видеть не будете. Видите, какой прекрасный бассейн, кругогодичный, подогреваемый. С подсветочкой. И, конечно же, на фоне всего этого наш домяра. Домище, красота. В общем, сделано со вкусом. И самое главное, стоит недорого. Вот здесь у нас три парковочных машиноместа. Можно сделать навес, если это вам необходимо. Все под видеонаблюдение. Реально, везде видеонаблюдение, везде натыкано-понатыкано. В общем, очень удобно. Здесь у нас домики 170 квадратных метров. Ну, вот конкретно вот этот у нас продается по акции. Он продается дешевле прайса. Все его одноклассники. В данном месте, в данной локации, стоит намного дороже. Мы давайте-ка зайдем через парадную. Заходим. Внутри видим, что аж стены. Стяжка пола не сделана. Это вот у нас такой коридор. И из коридора вот так вот плавно направо, направо у нас видим. Что мы видим? Здесь, наверное, кухня. Да, потому что там у нас, видите, выход на террасу с обратной стороны. Раз окно, два окно, три окно. Здесь, наверное, у нас санузел. Здесь у нас кухня-гостиная. Там у нас жилье пылесоса. Здесь живет пылесосальщик, который сосет пыль, либо ползающий, либо элементарный, который ручной. И вот такая вот еще одна кухня не пойму. Короче, у вас есть вариант сделать с выходом на бассейн. Сделать у вас вариант сделать кухню здесь. Почему я так говорю? Да все потому, что здесь у нас видим... Ух ты! Газует, газует, газует, газуля. В общем, газ здесь. И, уходя из этой комнаты, видим, что у нас и газ здесь. Ё-моё. В общем, есть вариант сделать кухню здесь, кухню там. Вот он, видите. Пью. Не будем, в общем, баловаться. И выход в обратную сторону. Вот на такую небольшую территорию. Опа. Ну и достаточно. Давайте подниматься выше. По первому этажу все понятно. По первому этажу все понятно. Прихожая, комната 1, комната 2. Одна из них жилая. В общем, вот такие дела. Поднимаемся выше. Что уже у нас выше? Что уже у нас повыше? Сейчас посмотрим. Видим, тут ну, что-то типа тамбур, наверное, диванчик будет здесь с видом на зелень боковое окно, видно какой-то сад-огород соседский Прямо возле дома у нас магнит, пятерочка, вообще все, школа, садик, магазины Так, комнатка рыс, комнатка 2, комнатка 3 Ага, морская фигура, замри, а это санузел, да? Правильно, что, санузел Ну давайте слева направо еще раз смотрим Вот такая полноценная комната Такая полноценная комната, хорошая, большая. Что у нас тут? А тут у нас сад-огород. Ну, если что, вот это тоже наша территория. Я бы что сделал? Я бы здесь со второго этажа сделал лестничку и выходил бы со второго этажа вот сюда и здесь бы ну, сидел на лавочке. Или что-нибудь организовал. Короче, это тоже наша территория. Вот этот вот размерчик зеленый. Стеклопакеты Алютех, алюминиевые, качественные. И везде, еще раз говорю, плюс, это аштукатуренные стены. Это как бы экономия. Тут у нас санузел, не забываем. Вот это вот окно санузла. Первая комната вот такая. И вторая. Неважно, из какой мы выйдем, суть до дела не меняет. Но оттуда, оттуда мы пришли. В общем, классный домик. Недорогой. По меркам Сочи, ржака цена. 170 квадратных метров с огромным балконом. Вай, вай, мама, что это? Вот примерно вот такая вот у нас получается зона балкона. Заборчик, этот стеклолошик и наша территория сверху. Еще раз говорю, вот тот домик будет точно такой же, как этот, то есть произведение искусства. И вот этот вид вам ничего не перекроется. Вот этот дом вместо трехэтажей становится двухэтажным, потому что они все двухэтажные. То есть вот такой домик слева, такой же домик справа. И получается, что а, оба а, какая красота, я хочу жить в этом доме, дорогие друзья. Ну, в общем, цена за квадратный метр здесь 230 тысяч рублей за квадрат. 170 квадратов умножаем на 230. Коттеджный поселок Италика, уединенная жизнь в самом центре Сочи. Комплекс называется Италика, понимаете? Италика, Италика, Италика, кака. Вот так вот его назвали. Прикольно. У нас на самом деле здесь 5 минут до Моримолы езды, а, ну и короче тут все идеально ехать. Ну да, Донская, блин, дорогие друзья, ну просто ну сказать Донская это выразить все центральный район города Сочи. Под каждым домом у нас здесь идет по 4 сотки земли, облагороженная ландшафтным дизайном. Контейнерный поселок отвечает всем стандартам современных поселков по в общем, короче, канализация здесь у нас центральная, все центральное, вообще все центральное. Домик с центральными коммуникациями, ландшафтный дизайн, бассейн, зона отдыха, виноблюдение, который же на попусковой пункт. Территория закрытая, асфальтовая дорога. Опа. Ну, в общем, все, все зачетно. Сделки регистрируются в Росреестре по договору купли-продажи. Как бы цена, вообще подарок за центральный район города Сочи. Сделки сразу еще раз говорю. Можно в ипотеку, можно в беспроцентную рассрочку, можно по договору купли-продажи. О, дверь, дверь осталась открытой. Пойду закрою дверь. Комплекс с -с -с интересный, коттеджный поселок. И приятный. Вот эти вот урночки, вазочки. Ну, специально, наверное, тут можно надо было какое-то ограждение, а то однажды кто-нибудь туда звезданется, станет звездой. Ну, закрываем. Вот это вот панорамное стекление вообще крутое. Закрыли. Ну, мне нравится, чё. Когда комплекс завершится, вообще его объективная цена данного дома, не говорю, что он столько стоит, нет, он стоит намного дешевле. Объективная цена данного дома, мое мнение, это от 60 миллионов рублей. В центральном районе города Сочи, вот в таком вот исполнении, в коттеджном поселке Италика. Дорогие друзья, заходи, делай ремонт, живи уже здесь и сейчас. Качество на высоте. Мой номер 8-918-880-0747. Звать меня Дима, Дима ЮДВ. Звоните, пишите, обращайтесь, кому необходима недвижимость в городе Сочи. Комплекс прикольный, классный, недорогой. В общем, есть всегда торг. Я жду вашего звонка. Не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Пока, дорогие друзья.